Смысла больше нет написать тебе привет Я тебе не друг, не спасательный жилет Не, не знаю сколько лет бегал за тобой перепрыгнул перепрыгнул себя и забыл, что значит быть собой поднимаясь с неба, затем падаю на землю сори прошло время, теперь я тебе не верю Очень незаметно ты стоишь в самой дверью Не пойму, что делать, мои нервы на претеле. Взял тебе сарку, ты держал лишь за плечи Ты влюбилась душа от да останется хоть на вечер Помню наши будни, это в сердце все навечно Тобой очаровано, колюче, будто розы Я вернусь к тебе тогда, когда стану взрослым Работаю, наверное, и даже розы, в Ты придешь ко мне, но захочу знать даже кто ты Поднимаюсь с неба, затем падаю на землю ссори прошло время, теперь я тебе не верю Очень незаметно ты стоишь за моей дверью Не пойму, что делать, мои нервы на претеле.